Что я здесь делаю? Что я пытаюсь здесь отыскать? Найду ли я то, что ищу? Всех нас тревожит один и тот же вопрос. На что мы способны? Где грань между тем, что реально а что за пределами наших возможностей? Как это понять? Можно думать, что невозможно и за поворотом, что невозможен уже следующий шаг, так и стоять на месте. Или идти вперед, запираясь вдали, где уже непонятно, что реально, а что плод воображения. Идти, пока не покинут силы. И однажды. Обернувшись назад, ты просто не поверишь своим глазам. лучше нам и когда ты будешь стоять по пояс в стратосфере спроси себя снова Я наверху что такое невозможное